Друзья, приветствую вас! Я Сергей Станков. Я представляю интересы изыскательской группы SEVERS. Мы занимаемся разработкой и производством водородной газогенерирующей техники. Мы занимаемся проектировкой и производством электролизной техники как бытового, так и промышленного назначения. И сейчас я хочу представить вам нашу новую разработку. Это водородный электролизный газогенератор S3000. Он был изготовлен по заказу и для компании Магистраль Т, город Тамбов. Друзья, наше оборудование прекрасно подходит для сварки, плавки, пайки и термообработки различных веществ и материалов. Если вас заинтересовало подобное оборудование, если вы давно искали что-то подобное, пожалуйста, обращайтесь к нам по ссылочке, которую я оставлю в описании к этому ролику. Благодарю вас за просмотр, всем пока!